Так, добрый день. Сегодня мы будем собирать токены синтетик, которые у нас даются в количестве одна штука. Ссылочка для регистрации в проекте будет дана внизу под видео. И также в моем телеграм-канале. Телеграм-канал КриптоБонус. Так, значит, по ссылочке вы перейдете на такой сайт. Вот попадаете сюда, вот нужно будет нажать здесь Sign up", это зарегистрироваться. Вот быстренько логин, это email, пароль вводим, быстренько. страна Россия, так, наш кошелек эфир, опять же, всем рекомендую завести, кто занимается. Вот. У меня уже давно заведенным выводим так а и, и это опционально можно ничего не ставить галочки я не робот и регистрация так нужна большая буква и маленькая буква так что пароли сразу ставьте одну большую букву, цифры и маленькие буквы. Так, все зарегистрировались. А, так, значит, свой и мой адрес подтвердите. Заходим в наш почтовый ящик. Так, так, так. Нажимаем активировать аккаунт. Так. И можно зайти. Смотрите. Вот. Баланс, видите. 500. Синтетик. Вот. Распродажа закончится через 25 дней. Реферальный бонус 100 синтетиков Если вы... Вот ссылочка реферальная... Вот она. Можно тоже ее распространять среди друзей. Вот. И вам будет начислять по 100 токенов. Вот она здесь, да, копируете. И распространяете ее среди. Своих друзей, знакомых э, в соцсетях, в Твиттере, в Фейсбуке, э, Инстаграме. Я вот эти все соцсети уже подключил, в данный момент распространяю. Также, помимо Ютуб-канала, я завел свой канал на такой платформе, как Виули. Тоже можете да, подключаться. Ссылочку оставлю под в описании под видео. Ставьте свои комментарии. Буду отвечать. Вот. Ну, значит, все. Пока на этом все. Регистрируйтесь, ставьте лайки, делайте репосты, что там еще говорят блогеры известные, не знаю. Вот э, Основной канал в Телеграме Криптобонус. Я рекомендую всем подписаться и получать токены. Вот, допустим, позавчера было 888 токенов на минуту. Быстренько регистрируешься, получаешь 8000 токенов и зарабатываешь. Ну, все, спасибо большое, до свидания.